Что тебе, челопечушка? Где госпожа Зубаскрип? Госпожа Зубаскрип повержена. Кто ж на такое осмелился? Парочка машинистов. Парочка машинистов? <смех> <смех> ну что, вперед? Вы это видели? <смех> Мы чертова дюжина! Чертова дюжина. Папа охотился за ними по всем морям, но они всегда ускользали. Я хочу узнать, откуда я? Кто я такой? Мы поймаем эту чертову дюжину. А вот эта идея мне нравится. Это же обычная русалка. Я сыр солопичи. Я проведу вас к магнитным скалам. Есть проблема. <свист> Ух, пронесло. Чертова дюжина! Держи! Я должна поехать с Джимом. Ты меня не удержишь. Оснастите корабль оружием и покрасьте его в голубой цвет. Вас поведет ветер. Так ты узнаешь тайну своих корней. Обидно будет все испортить, когда мы так близки к цели. Выделаю бестия. Что это за ужасный монстр? Спасибо за комплимент. Я капитан! Я капитан! Проделал долгий пуджи, не останавливайся. Друзьями? Неплохо для двух машинистов. Друзьями? Будете друг друга бояться, никогда друзьями не станете. Друзьями? У вас много общего. Да, да ну?